Здравствуйте мои дорогие, это видео является второй частью в серии роликов об игноре, эффективном инструменте при возвращении бывших. Эти видео получаются немного заумные и больше предназначены для тех, кому необходимо научное обоснование методик, которые применяются мной в работе. Если же вам такового не требуется, смотрите другие ролики на канале и вам все станет понятно. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Сегодня речь пойдет о том, каким образом игнор влияет на рост вашей значимости и понижает значимость мужчины, который ушел или хочет уйти от вас. Казалось бы, исчерпывающие реакции на игнорирование может быть лишь ответный игнор в сторону игнорщика. Ведь молчание в ответ на попытки установить вербальный контакт напрямую свидетельствуют о нежелании общаться по каким-либо причинам, а косвенно о неуважении, пренебрежении и равнодушии к собеседнику. Так и случается, когда игнорирующий – это абсолютно незнакомый человек. Речь о каком-либо воздействии игнора на другого человека может идти в случае заинтересованности игнорируемого в чем-либо, но поскольку заинтересованность ⁇ это лишь склонность человека проявлять и внимание и участие, связанное с практическими интересами или материальными выгодами, одной заинтересованности недостаточно. Например, игнорирование случайного прохожего на улице, подошедшего узнать который час, ничего, кроме возмущения и рассуждения в планетарном масштабе человеческого хамства у него не вызовет. Для того чтобы Игнор оказал требуемое воздействие, необходимо достаточно глубокий уровень взаимоотношений между субъектами, основанный на разных формах и проявлениях зависимости. Здесь предполагается наличие как имущественных, так и личных отношений, интимных, дружеских, родственных. Иными словами, эффективность воздействия Игнора неразрывно связана с таким понятием, как значимость. И всегда приводит к повышению вашей значимости для мужчины и снижению его значимости для вас, в результате чего мужчину начинает тянуть обратно. Но хочется предостеречь вас от необдуманного использования игнора в отношениях. При низкой значимости мужчины, когда вы хотите его добить или прогнуть еще больше, возникает риск инверсии значимости, так как мужчине терять уже нечего, и он просто перестает бояться любых ваших манипуляций. И чувствуя ваше бессилие в этом, сам начинает расти в своей значимости, а ваша резко падает. Напоминаю, значимость бывает объективная, внешний вид, социальный статус, материальное положение и другое. И субъективная, то насколько вы цены для своего партнера. Но когда мужчина ушел и вы игнорируете его на расстоянии, выпадая из его поля зрения, ввиду отсутствия четко интерпретированной обратной связи. Мужчина оперирует только субъективной значимостью. Вместе с тем, наращивание объективной значимости во время игнора оказывает катализирующее воздействие на рост вашей субъективной значимости. Поэтому так важно во время игнорирования не сидеть и ждать, а заниматься развитием себя и своих ресурсов. Рост субъективной значимости во время игнора продуцируется каскадными нейробиологическими изменениями в организме, ключевыми из которых являются избыточная активация положительных и отрицательных подкрепляющих систем мозга и механизма реконсолидации памяти, когда при воспоминании об объекте его образ многократно перерегистрируется в других нейронных цепях, благодаря чему постоянно остается фокусе внимания, то есть чем больше мужчина задается вопросами, почему вы молчите, что происходит в вашей жизни и другими, которые порождают игнор, тем больше он фокусируется на вас. Снижение значимости мужчины при игноре обусловлено неизбежным давлением на ваши отношения, прежде всего в области доверия и надежности. В связи с этим его объективная значимость выступает в качестве подушки безопасности, предохраняющей от полного обнуления значимости. И поэтому бывает так, когда женщина избавляется от любовной зависимости и снижает до нуля субъективную значимость мужчины, а его объективная была низка, принимает решение не возвращаться в эти отношения, так как понимает, что он никакой ценности не представляет. Соотношение уровней вашей и его значимости определяют точку входа в игнор. Точка входа – это совокупность факторов событий и объективный уровень значений значимости, диагностируемый на момент начала игнора. Время, затраченное вами на успешное прохождение всех стадий игнора, находится в прямой зависимости от точки входа в игнор – сильной, слабой или нулевой. Сильная точка входа. Диагностируется высокий уровень его значимости и средний уровень вашей. Здесь игнор используется как превентивный удар на, на противоходе действий мужчины, когда четко понятно, что что-то пошло не так. Чем серьезно допущена оплошность мужчиной, тем расчетливее и резче должен быть уход в игнор. При сильной точке входа самая высокая вероятность прохождения им всех стадий игнора находится в режиме блиц-игнора сжатого по времени и с положительным результатом. Именно поэтому, если вы еще живете вместе, но уже понятно, что мужчина пытается от вас избавиться, не нужно ждать до последнего, пытаясь сохранить отношения. Намного больше вероятность их сохранить будет тогда, когда вы сами примете решение не находиться рядом с человеком, который вас не уважает. И конечно, это нужно сделать красиво и технично чтобы усилить точку входа. Слабая точка входа диагностируется высокая или средняя значимость мужчины и низкая ваша. Слабая точка входа в игнор – самый распространенный случай при разрыве отношений. Из-за тотальной слепой веры в то, что нужно бороться до конца и все еще можно исправить, любые действия по усилению точки входа лишь добивают остаток вашей ценности. В этом случае игнор используется как вынужденная мера. Чем оперативнее будет уход в игнор, тем больше шансов на его высокую результативность. Нулевая точка входа – это когда и у вас, и у мужчины низкая значимость. Вы совершенно неинтересны друг другу и никто никого не держит. Здесь игнор малоэффективен. Если же у мужчины низкая значимость, а у вас высокая, то игнор может запустить процесс инверсии значимости. Тот случай, когда игнор контрпродуктивен. И это тот случай, когда женщина, пытаясь воспитать мужчину, давит на него все сильнее, а он терпит до определенного порога, а потом выходит из отношений и благодаря этому резко вырастает в своей значимости для нее. И здесь женщине впору искать в интернете ответ по запросу «Выгнала мужа, хочу вернуть». В следующей части я расскажу о видах игнора и способах их применения. Смотрите, находите ответы на свои вопросы и пусть у вас все получится.